Story. Обычно внутри в католических церквах везде богатые позолоченные декорации. А в этой церкви ни одного грамма золота нет, только одни фрески везде. Там на коне сидит наш предкороль Иштван, которого покороновали в 1000 году. И дело в том, что папа римский эту корону должен был бы дать для поляков. Но для этого нужно было бы принять религию, то есть христианство для своего народа. И они отказались от этого. Тогда ведь уже ночь во сне папы появился архангел Гавриэл, который предлагал ему, чтобы тогда передал корону для венгров. Папа послушался, встал в следующий день и похороновал нашего Степку. И что ли, это Степан? Будапешт имеет три части. присоединили в 1873 году и с того момента Будапешт. И у нас ливник уже неделю, каждый день с утра до вечера, без перерыва. И то же, то же самое в Европе. Самое первое страшное наводнение было в 2000 году. Трамвайная линия тоже была под водой колес. Из города Афридиминска, что выше 96 метров, строить нельзя, иначе закрывают панорамы. Раньше над мостом была надпись "Люблю тебя", э, нет, Катя, "Люблю тебя", Петя. Летом помыли мост, и они тоже стерлись. У нас есть автогонка Формула-1. Сейчас будем смотреть домик Путина. На самом деле это дворец Греши. Здание строили для лондонской страховой компании. Значит, после войны здесь никакого ремонта не было. Потом решили, что все-таки это уже пара В 2004 году открыли все после Дом штруден, перед глазами все это делают, очень вкусно и все свежее. Ресторан работает с 18 века, постоянно ни разу не закрылись, хотя хозяины менялись. Смотрите, очень тонкое тесто, как бумага. Сейчас он там э, с маслом набирает, а там уже маг положил, сейчас будет заворачивать. Там сзади на картинке видно, как бабушки тянули на столе, чтобы это было тоньше. И вот готово все идет в печку. Вкус совершенно разный. Бывает, Капуста с яблоком, с вишней, с мак, с абрикосом. Черт знает. Эта кафешка была любимое место нашего известного композитора, ференциалистов. А если попадете в этот ресторан, обязательно надо пойти в туалет и надо там сфотографировать. Очень интересно. Вон там сзади есть такой манюент. Это правительство ставило в честь немцев в том году, когда была годовщина Холокоста. Вода чувствует движение, а тогда уходит и можно перевести. Здесь, собственно, говоря, объясняется, собственно